Крайние ожидания, опять-таки, вот из нашего опыта, если брать компании реальные, то можно, ну, некие ожидания от всей системы ТАИР. С одной стороны, есть крайность, это стопроцентная надежность, когда ремонтники просят столько денег, сколько ни у кого нет, поэтому иногда выгоднее ничего не производить, чем тратить такие деньги на поддержание этого оборудования. Вторая крайность, это стопроцентные аварийные ремонты. Опять-таки, по нашим наблюдениям, вот несколько последних заказчиков, действительно, у них стратегия стопроцентные внеплановые, то есть, ну, ремонты без плана. То есть такая тенденция какая-то очень странная в промышленности, даже в опасных объектах есть. Это переход на так называемый текущий ремонт. Это означает, что ремонт по отказам. Ну и, собственно, между этими двумя состояниями где-то лежит какая-то вот эта вот оптимальная область принятия стратегии по ТАИР с учетом каких-то ограничений.